В этом уроке давайте я сразу отвечу на частые вопросы, которые задают начинающие, которые только-только пришли в трейдинг, хотят заниматься, услышали где-то слово скальпинг и говорят и задают вопросы, которые, на которые я сейчас постараюсь ответить кратко, чтобы уже к этому не возвращаться. Итак, первый важный вопрос, который задают сразу, сколько нужно денег для скальпинга. Но я могу сразу обрадовать, что здесь можно начинать работать и заниматься скальпингом ну, буквально от 3000 рублей. То есть берете самый дешевый инструмент на самый дешевый фьючерс, который требуется как можно меньше гарантийного обеспечения. Ну, один из таких более-менее ликвидных, это, по-моему, ВТБ у нас. Там совсем немного нужно. По-моему, он меньше 1000 рублей стоит. Сейчас не помню, я им давно. Ну, давайте, собственно, откроем терминал Квик, да и посмотрим, сколько гарантийного обеспечения у ну, самых таких основных фьючерсов. Ну, вот давайте видим перед нами основные фьючерсы, которые на бирже присутствует но вот здесь выведен несколько самых популярных фьючерсов которыми очень часто торгуют и давайте смотрим сколько нужно гарантийное обеспечение рубль доллар около 5000 столько же стоит фьючерс на сбербанк а вот фьючерс на индекс ртс очень интересный фьючерс но он потребует соответственно около 30 тысяч минимум рублей И то всегда я рекомендую держать запас по крайней мере в два раза больше чем у вас фьючерс который торгуете то есть если у вас 30 тысяч на счету что то фьючерс на индекс ртс не рекомендую брать почему нужно иметь всегда запас потому что вы открываете например на один контракт на фьючерс ртс у вас 30 тысяч на счету и при этом вы ставите еще дополнительную лимитку на закрытие позиции ну вроде бы да все нормально все у вас нормально работает лимитка ждет но она тоже требует гарантийного обеспечения Порядка 30 тысяч. Если у вас при этом сработает стоп, то выставится дофтоп, дополнительная вторая лимитка на продажу. И она может быть отклонена биржей. То есть, вот, чтобы такого не случилось, всегда запас некий по гарантийному обеспечению у вас должен быть. Тогда посмотрим вот нефть. Вот она подешевле. Около 9 тысяч. Газпром еще дешевле около 4 тысяч. Столько же золото стоит. А вот в ВТБ, видите, всего 700, 711 рублей нужно вот сейчас ГО, чтобы торговать. Соответственно, на 3000 рублей вы можете 4 контракта торговать. Ну, 1-2 вообще в, э, в легкую. То есть, вот инструмент для самых-самых маленьких счетов. Но, чтобы у вас было комфортно, хотя бы 30-40 тысяч, ну, а лучше вот 60 иметь, чтобы у вас можно было торговать фьючерс на индекс РТС. Если его не будет торговать, и 30 тысяч вполне хватит для начала. Тут важнее даже э, не сколько у вас... Э, денег и сколько вы можете, когда можете начать торговать. Важно, чтобы брокер, у которого вы счет открыли, не брал с вас дополнительные комиссии за то, что у вас маленький счет. Вот это вот всегда уточняйте, потому что некоторые брокера при небольших счетах, скажем, до 30-50 до тысяч, может там 200-300 рублей в месяц брать там за ну, введение там счета и другие там различные фишки из-за того, что счет маленький. Как вы увеличиваете счет там до 50 тысяч? Может у кого-то сейчас 100? Нужно уточнять конкретно. И вы спокойно сможете на эту сумму работать. то что если у вас счет 10 тысяч, а с вас в месяц там 200 снимают рублей, ну это уже более-менее ощутимо может быть. Следующий вопрос постоянно задает, какой инструмент лучше подойдет. Ну, опять же, зависит от вашего размера депозита. Если у вас 10 тысяч рублей, у вас какие-то инструменты автоматически отпадают, потому что они дорогие для вас. Если у вас денег достаточно для открытия любого инструмента, нужно смотреть от вашей стратегии. Если вы там торгуете, ваша стратегия... Вход по рынку, вам нужен минимальный спред. Минимальное, что такое спред, еще будем смотреть. То есть инструмент должен быть очень ликвидный. Если вы наоборот хотите торговать внутри стакана, то тут нужен широкий спред. И здесь не подойдет, например, фьючерс на индекс РТС и фьючерс на рубль-доллар. Нужно смотреть, какая стратегия. Но, как правило, инструмент все-таки должен быть ликвидный, и сделки должны по нему происходить. Есть инструменты, которые в день не проходят ни одной сделки там одна сделка в две-три недели проходит. Ну, конечно, для скальпинга это не тот инструмент, который мы нужен. Следующий момент. Вопрос, который задается, сколько бумаг торговать? Если вы торгуете руками, ну, одна, две, три бумаги. Я не видел, чтобы, ну, есть исключение, но больше чем три бумаги скальпировали ручные торгов, торговцы, ну, скальперы, кто торгует руками. Если это робот, то там уже количество не ограничено. Главное вам на каждый инструмент его настроить. То есть роботу по барабану. Настроили его на фьючерс, на индекс РТС, он там работает. А вы параллельно можете на другом инструменте тоже заниматься скальпингом. То вот преимущество роботов. Большое количество инструментов. Какой таймфрейм выбрать? Ну Тут тоже однозначно ответа нет. Но скорее всего, если вы все-таки скальпер, много сделок совершаете, вам нужно смотреть актуальный график. Если вы 100 сделок в день делаете, то смотреть на дневной график смысла никакого. Вам нужен минимальный таймфрейм. Одна минутка, две, три. Бывают низколиквидные инструменты. Вот раньше ликвидность была побольше, торговали на минутках. Ликвидность у некоторых бумаг упала. Трейдеры переходят на две минуты или на три минуты. Но больше пяти, тоже это многовато для внутридневного, даже для, для внутридневного трейдера, тем более для скальпера. Кто может на тиках торговать, можно использовать тики. Я в курсе тики не буду рассматривать, я не люблю их, я не торгую их, и поэтому я их оставлю в стороне, все-таки это специфика тики, немножко специфичный, э, т, специфичный график. Следующий часто задают вопрос, когда я начну зарабатывать. Все зависит, все индивидуально. Но не ждите, что вы сегодня просмотрели курс, а завтра тут же начали зарабатывать. Нужна практика, практика и практика. Кто-то начинает зарабатывать через месяц, кто-то через год, а для кого-то, как я уже говорил, скальпинг вообще непосильная посильная ноша и они не в состоянии такое эмоциональное напряжение выдерживать. Для них только уход другие виды трейдинга. Трейдинг настолько интересная вообще тема, что вот каждый человек без каких-то особых навыков, талантов может здесь найти свою нишу. Главное поискать и не зацикливаться, что есть вот. 100 сделок, 1000 сделок в день совершаете, и все, у вас убыток, убыток, убыток недели, 2, 3, месяц, 2 месяца. Ну, где-то стоит остановиться. Если у вас никак торговля к профиту не приближается, возможно, это не ваше. Переходите на что-то другое. Следующий вопрос. Вот говорят, я куплю робота, и все мои проблемы будут решены. Так не получится. Все равно роботы – это лишь автоматизация неких алгоритмов, некой торговли. Они помогают охватить больше инструментов, позволяют освободить время. Но это не панацея, они не решают всех ваших проблем, как многие думают. Поэтому сочетание роботов и ручной торговли, оно оптимально. При этом есть роботы-помощники. Они просто помогают вашему ручному трейдингу, помогают заниматься скальпингом, они контролируют ваши эмоции. Вот эти роботы, они, я считаю, просто необходимы как риск-менеджер, такой робот будем его рассматривать позже. Он необходим как робот-контролер. Если у вас нет человека за спиной, который стоит с дубинкой и готов в любой момент вас ударить и привести в чувство, вот тогда робот выполнит эту задачу на все 100, если вы его грамотно тоже используете. И есть ли гарантии, что я буду зарабатывать? Я таких гарантий, к сожалению, дать вам не могу. Потому что я могу дать всю информацию, которую я знаю по скальпингу. Я могу дать информацию, которая позволяет не зарабатывать. Но дальше это уже э, ваша особенность, ваше, э, ваше желание это зарабатывать, ваше желание обучаться скальпингу. У всех все люди разные. Говорю, если вы переступите через себя, сможете наладить свою дисциплину, научитесь контролировать риски, будете ставить стопы, когда вы ходите в сделку то гарантия того, что вы не сольете быстро ваш депозит, гарантия того, что вы будете долго присутствовать на биржевом рынке, это да. Но для того, чтобы зарабатывать, нужно еще приложить некие усилия, и должна быть некая внутренняя мотивация необходимая, чтобы этого достичь. Вот обычно какие задают вопросы. Но на самом деле самые важные вопросы почему-то остаются за бортом. И никто не задает вопрос по психологии, по эмоциям, то есть это часто трейдеры считают, что вот эмоции психологии это ерунда какая-то. На самом деле именно иногда эмоции, которые вас захлестывают, не дают скальперу зарабатывать стабильно и постоянно. Вот этому нужно уделять особое внимание, даже целая глава, глава этому будет посвящена. Обращайте на это внимание. Кажется, что это не важно, на самом деле это важнее, чем даже наличие хорошей стратегии. Следующее – управление капиталом. Это вообще важнейшее понятие, и можно иметь отличные алгоритмы, стратегии, но при этом сливать свои деньги. Потому что неграмотный подход, не те деньги выделили на ту стратегию, которую она там может себе переварить, взяли какую-нибудь э, облигацию, которая низколиквидна, и пытаетесь на ней там 10 миллионов запустить. Ну Просто будут деньги мертвым грузом лежать, просто столько сделок не будет проходить. И самое главное, риски, риски, риски. Вот эти вот вопросы, которые, как правило, не задают приходящие на рынок, вот именно им надо уделять особое внимание. А трейдинг и заработок, это к этому приложится, если вы будете эмоционально спокойны, если вы будете железную дисциплину иметь, если будете грамотно управлять своим капиталом и контролировать свои риски. Уже вы не сольетесь, уже вы сохраните свои деньги. А это самое главное. Вступительная часть у нас закончилась. В следующей главе продолжим изучение.